Привет, меня зовут Илья Гандворк, я зам координаторы петербургского штаба Алексея Навального. 9 сентября в нашем городе прошла крупнейшая акция протеста против повышения пенсионного возраста. Впервые за долгое время место проведения митинга было согласовано с городской администрацией, и мы рассчитывали провести по-настоящему масштабное мероприятие с плакатами, флагами, лозунгами и яркими выступлениями на сцене. Пенсионная реформа никого не оставила равнодушным, поэтому тысячи петербуржцев поддержали митинг и выразили готовность принять в нем участие. Но, как вы знаете, в самый последний момент власти трусливо поджали хвост и бросили весь свой арсенал на борьбу с возмущенной общественностью. На площади Ленина развернули настоящий цирк с конями и уже который день имитируют ремонтные работы, оцепив все вокруг. В день согласованного митинга к месту проведения мероприятий подобраться было просто невозможно. Туда, казалось, тянули всю спецтехнику города. А вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, слуги народа пригнали на площадь ОМОНовцев в полном обмундировании. На согласованном митинге в Петербурге задержали около 600 человек. Всех этих людей Путин, Полтавченко и другие петербургские жулики очевидно считают самой страшной угрозой своему трону. Сильнее любого внешнего врага они а боятся каждого, кто в минувшее воскресенье пришел на митинг, чтобы громко и открыто выразить несогласие с бесчеловечной политикой власти. Максимальный арест 25 суток получил наш координатор Денис Михайлов. Это его четвертый арест в этом году и в общей сложности он проведет за решеткой 105 суток. Это почти что треть всего года и больше напоминает уголовный срок. Денису 22, он юрист по образованию, ему, как и нам всем, не нравится коррупция и постоянная ложь, исходящая от тех, кто узурпировал власть в России. Он работает координатором Петербургского штаба, потому что не хочет наблюдать за этим со стороны. Борьба, конечно, дается ему непросто. Его телефон постоянно прослушивается, к нему представлено наружное наблюдение. Суды могут дважды судить его за одно и то же, что прямо противоречит закону, и это лишь часть того мракобесия, с которым приходится сталкиваться оппозиционным активистам по всей стране. Я и сам провел 9 сентября в отделе полиции полдня, не успев даже добраться до места проведения митинга. А наша сотрудница Елена Мазовецкая была жестко задержана уже во время акции шестью ОМОНовцами. За что? Почему в шестером? Разве одного амбала с дубинкой не хватило бы, чтобы задержать юную хрупкую девушку? На митинге против повышения пенсионного возраста те, кто уйдет на пенсию в 45, тащили в автозаке тех, кого ради этого обворовали. От имени штаба и от себя лично я хочу сказать спасибо всем, кто 9 сентября не нашел ни единой причины, чтобы остаться дома. Вы самые смелые люди России, и быть на одной стороне вместе с вами – огромная честь и гордость для меня. Протестный митинг – это отличная возможность оглянуться вокруг и увидеть, как много честных людей объединяет общие ценности. И пока такие люди есть, у Кремля и Смольного ничего не выйдет.